Всем привет, с вами я, Атилет, и сегодня я буду снимать то, что то, что на ютубе нету, наверное. Я на ютубе это сам не искал, сам ничего не делал, хочу заснять. Если эта информация вам полезна, то тогда ставьте лайки и подпишитесь, кто не подписан. Давайте. А мы начинаем. Вот, итак, приступаем. Вот мой инстарам аккаунт, можете подписаться, я ссылку в описании оставлю, или вот на экране сверху. Вот, Adelive. И историю, мою историю, заходим. Вот, это вчерашние истории, вот, вчерашние истории у меня посмотрели в 18 раз. А у меня всего подписчиков 131 подписчик. Но это ладно. Ладно. Если вы подпишетесь, а я думаю, вы подпишетесь, то станет больше. И вот моя основная аутория за день набирает 17-18 просмотров. Вот. Я выпустил я сегодня хотел на эту, на тренировку. Я выпустил 3 часа назад вот это вот. Это сторис выпустил и посмотрели всего 9 раз. И самое сок этого видео, вот это. Вот это вот, видите, запустим челлендж. А у кого что стоит на заставки телефона видите эту надпись вот эту надпись нажимайте и вы можете ваш ответ видите ваш вы можете это нажать на ваш ответ и дать им свой ответ вот я дал свой ответ тут 14 тысяч просмотров короче короче мне на этом пришло 22 просмотра. Короче, вот. Классно же, классно. Еще бывает 100 просмотров, но 100 просмотров это было раньше, когда я... Когда я... Короче, раньше было, когда эта наклейка впервые в Инстаграме была, тогда уже это делали. Они знаете, как эти просмотры делают. Не я накручиваю, а вот видите разные публикации. Вот они могут вот сюда просто зайти и вот посмотреть. Не думайте, что это накрутка и так далее. Вот. Вот, надеюсь, я вам помог. Вот и все. На этом все. Надеюсь, эта информация вам была полезна, пусть если у меня даже столько, под... столько мало подписчиков, но если у вас будет много подписчиков, то сделайте, как я вам дал совет, мой совет сделайте, и через, то... через час, через два часа посмотрите результат и удивитесь реально. Над... Удивитесь реально, я это вас знаю уже. Так что подпишитесь, давайте, кто не подписан. А я желаю всем удачи и всем пока.